Есть очень хорошая поговорка, что наши цели никогда не даются нам без ресурсов для их достижения. Цели обладают очень мощной энергией, которая позволяет двигать. Ребят, ну это, по, к этому можно относиться по-разному. Я тоже в свое время, когда я только к этому подходил, относился к этому скептически, создавать какие-то альбомы желаний, плакаты желаний что это все ерунда, но когда я начал это делать, когда я дал волю своему ребенку, когда я, допустим, прочитал книгу, которая вызвала любовь к чтению, да, это там «Белый Ягуар», «Воще Раваков», я хотел оказаться в Латинской Америке. Да, после чего, когда я дал свободу ребенку своему, я оказался на Кубе в Доминикане в Латинской Америке и сейчас, соответственно. Одна из таких любимых книжек была «Дети капитана Гранта». То есть, вот сейчас, в настоящий момент, направляюсь в Южную Америку, в Перу, Боливию, Чили, да, то есть, непосредственно, чтобы реализовать. То есть, это как с этим самым стенакером, да, то есть, если у вас есть цель, вы можете маневрировать таким образом, чтобы ветер, который дует в нужном ему направлении, вы вставали галсом и набирали ход, набирали скорость. Поэтому, что здесь важно? Здесь важно пройти к этому моменту, то есть отфильтровать сейчас свои собственные цели. Что есть финансовый план? Личный финансовый план – это дорожная карта достижения наших целей. У многих не получается составить личный финансовый план, потому что в личном финансовом плане стоят цифры. Мозг не может понять, что такое цифры. За цифрами у вас должно стоять конкретное. Цель, у вас должна стоять конкретная фотография этой цели, цена с ссылкой на оплату, то есть, сколько эта цель стоит да и, соответственно, определенные сроки ее достижения. Какие-то цели просто начали отваливаться, ну просто вы сейчас на них смотрите, вы смотрите на фотографии, вы смотрите, сколько это стоит, да, то есть, проверка целью моя-не моя, навязана на кем-то или не навязана на кем-то. Поэтому выбираем 20 желаний, которые зажигают лично вас, выписываем их с указанием цели, фотографии и цены, сколько это стоит. Здесь не нужно думать над вопросом, как я этого достигну, да. То есть на ну, то говорит. Я хочу автомобиль стоимостью 10 миллионов, да? То есть вот свои 10 миллионов я трачу на покупку там, не знаю, нового Б11, да? 15 миллионов трачу. И мозг начинает задаваться таким вопросом, да, да, ты что, да, ты сумасшедший, да, о чем ты говоришь, где ты возьмешь 10 миллионов? Отбрасывайте эти мысли, не надо думать, как вы этого сделаете. То есть, думайте, что вы хотите. да, Это очень важно. Отвечайте на вопрос, что, и не надо заворачиваться на вопрос, как. И третье, да, это определите сроки. Да? То есть, если вы хотите собственную квартиру, и это действительно вы хотите, и вы хотите квартиру, чтобы она была в пентхаусе, значит дедлайн, когда она у вас появится, вне зависимости от того, сколько она стоит. Если вы хотите собственный дом, когда он у вас будет. Да? как он будет выглядеть, что это будет, что это будет внутри, какие чувства, эмоции, желания, что для вас этот дом будет да, на эмоциональном уровне. Все-таки, зачем я это давал и как это работает, да, чтобы уже есть люди, которые это профессионально объяснили. То есть, я это делал по наитию, меня в свое время заставлял это делать мой наставник. Я получил свои результаты, не спрашивая его, зачем это нужно делать, я просто это сделал. Сейчас я это транслирую вам. Но в дальнейшем я получил ответ на вопрос, как это работает. Да? То есть, вот если вы хотите знать, как это работает, друзья, есть замечательная книга Алана и Барбара Пис, называется «Ответ». Проверенная методика достижения недостижимого. Вот если вам нужна теория, как это работает, как устроен мозг, если вы хотите получить ответ на вопрос, для чего это делается, зачем это делается, то соответственно у вас будет ответ на эти вопросы, и вы сможете это получить, подчеркнуть в книге. Ребята, ветра меняются, направление ветра всегда изменяется, но если у вас есть план, если у вас есть порт назначения, куда вы идете, даже если ветер дует вам в лицо, все равно можно поставить пару с таким образом, что вы будете двигаться в нужном направлении. Не по прямой, галсами, но тем не менее будете двигаться. На связи был Максим Петров, надеюсь, что это было полезно, что вас это вдохновило, воодушевило. Хотите знать ответ на вопрос, как это работает, соответственно можете прочитать книжку, читается увлекательно. До свидания вам и удачи!